Какие-то звуки вдали слышу. Нет, чувак, мистики не существует. Не превращайся в масленького. Так, ребят, я абсолютно один с заброшенным по, по, по убежище ГО. настолько жутко мне не было, уже давно не хочу скатываться в пародию какого-нибудь Масленникова, где раскрывают всякие мистические подробности. Мистику я, конечно, не верю. Вы слышали когда-нибудь, как бегут мурашки по спине? Не именно чувствовали, а слышали. Вот когда я замираю, я слышу, как они бегут. Кучу чего хотел рассказать, но мысли просто убежали. отсек гидро... М не могу мысли собрать. Это был отсек энергоснабжения. Здесь, как видим, стоит двигатель. Точнее, уже ничего не осталось от двигателя, который обеспечивал электроэнергией. Это убежище. Убежище принадлежит ГОО принадлежал. То есть, в случае какой-то войны, как же здесь всех разносится. В случае какой-то войны, нужно было обеспечить местное население выжив... выживанием. Вот эти штуки, это, я так понимаю, фильтрующие это это фильтрующие установки, которые нагнетают воздух в бункер. Бункер рассчитан на около 300 человек. Там стоят фильтры. Лезть туда бессмысленно сейчас. Но показать фильтры можно вот вот это нет это не фильтр это скорее всего просто смазочный какой-то ошибка сохранилась друзья прошу прощения что это выпуск не про деревни заброшенные сейчас находится в ремонте возможности добраться до деревень у меня нету на этой неделе будет вот такой выпуск я не стараюсь нагнать мистики я не стараюсь дурачить своих подписчиков не мистикой, ужасами, просто мне сейчас действительно немножко страшновато находиться в таком подземелье одному мысли разбегаются просто убегают мысли тут были душевые, сейчас кстати посмотрим насколько рассчитаны Сколько кабинок значит можно предположить количество людей которых могло обеспечить это убежище жизнью даже в условиях бомбежки города вроде более менее наш капли в ст... капли в строп все и у меня язык заплетается и не могу концентрировать мысли находятся противогазы как видим они гражданской формы как я сказал возможно здесь есть детские противогазы взрослые некоторая еще подсветка уже в нерабочем состоянии меня я надеюсь, что у меня здесь не сяет фонарик. Иначе я просто помру от инфаркта. герман дверь Надо выход в центральную часть здания. Ну, собственно, выход с со здания в само бумо-убежище. Здесь вот висела табличка, а, учебный корпус надо что-то говорить по двум причинам, потому что первая причина мне толстрачки страшно. Вторая причина, вам будет скучно, если я буду молчать. Это, кстати стулья, типа как в вахтовом зале. Парадокс, мне страшно, вам скучно. Странно, что это было за помещение. Одна гермо дверь. Открыть ее сто процентов невозможно уже. Она все разоржевела. Нет, на удивление легко толкается, Если не скрипит. А тут она вынесена. Это проход вверху в столовую. Та столовая, через которую мы проходили, которая снимала в самом начале. газы фильтр шланги. Тут находился медблок. <coughs> На полу лежат бинты, куча бинтов марливых. некоторые запакованные, вот это вот, кстати, запакованные, но уже явно срок годности их давно истек какие-то медицинские шланги, трубки, ну вот в этих шкафах они хранились. Разыгравшегося воображения Я думал лучше не открывать этот ящик Но, слава богу там ничего нет Он пустой Здесь опять же туалеты с другой стороны куча ящиков некоторые противогазы черного цвета некоторые белые Good. Смотрите, сколько на полу здесь противогазов. Каждый из этих противогазов предназначен был спасать жизни. Их тут просто тьма. Они все черного цвета. Непонятно, почему черного. Плитка. И здесь очень много. Странно. Коробы сверху – это как раз вентиляционные шахты обеспечивающие жителей убежища кислородом. И вот с этих вот шахт поступал воздух очищенный. Понятно, что в случае какой-то даже химической атаки Выжить только можно было в таких вот убежищах. Здесь вот, кстати, находилась фильтрацион... фильтрационная, скажем так. Фильтровали воздух именно вот эти вот агрегаты. тут был склад фильтров скорее всего подсоединялись к этим установкам филь фильтры ну еще и вон там вон по моему фильтры стоят в этих заглушках Вот, вот сюда подключались фильтры. Вот здесь вот был большущий фильтр, и он не давал проникать всякой зарази вместе с воздухом. в экстримчик я поймал себе в общем друзья вот такой получился выпуск надеюсь он вам понравился те кто в кан на канале впервые Впервые, так сказать, недавно совсем подписался. В основном у нас видео на канале можно встретить про заброшенные деревни. Редко бывают вот такие индустриальные проекты, индустриальные видео. Вот. Те же, кто подписался давно, прошу прощения, что второй выпуск подряд выходит, не выходят деревни. Как я уже объяснил, машина сейчас находится в ремонте, и добраться до нее не составляет, составляет небольшая трудность. Обещаю, что на следующей неделе уже должно появиться э, видео про заброшенные деревни. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч!